Вол седых, веселых и могучих, предвиделся в глазах другой мир и земля, пристал особенным, красивым, наилучшим враждебных войн, где не бывает никогда, Волны плескались, пенились, Амутый берег, шум нарушал покой, расстраив тишину. Прибрежная коса и дали взорек зорях Я повторял одну ли фразу, что люблю Люблю смотреть на то, когда приходит утро На дивные утесы, как на мираши Приходят мысли, рифмы, складывая мудро Другая мысль о чем-то в памяти бежит о волнах другая череда водных историй. Волны как будто мед собою говорят. Но океан, он не такой, не санаторий. И только моряков души морской заряд. А океан могучих вон с успехом довладел При бое утренним с обрывом берега. Седой туман отчетливо по скалам лазил, И лунный дис небес как будто бы стерьга, Мечтая о другой земле, о мире добром, О том, что люди с добротой начали жить, Чтоб о войне не говорили так подробно, А значит, с Богом, и я думаю, так быть. На горизонте взойдет солнце и осветит Гладь океана, и когда порою стиль Все в перемешку и лучами глаза слепит Душа как будто бы нахлынула кадриль На горизонте взойдет солнце и осветит Гладь океана, и когда порою стиль все в перемешку и лучами глаза слепит, Душа как будто бы нахлынула кадриль, А волнах череда чередоводных историй, Волны как будто бы мед собою говорят, Но океан он не такой, не санаторий, И только моряков души морской заряд. Но океан он не такой, Не санаторий И только моряком, Туфы морской заряд.